Всем привет! У меня последние сборы перед вылетом в Россию. Только что ко мне приехал курьер и принес со склада набор продуктов из нашего магазина, который я собираюсь взять с собой. Итак, что же я беру из Таиланда с собой и зачем я это делаю? Прошлый раз, когда я летала в Россию, я сделала ошибку, я не делала с собой зубные щетки. Ну, как-то вылетело мне из головы, а когда прилетел, думаю, ну, сейчас пойду в магазин, куплю себе щетку, какие вообще проблемы? Но когда я зашла в магазин, я увидела такую же щетку, вот я чищу зубы щетками колги, с углем бамбука, у них очень такая а, тонкая щетина, которая везде проходит. А, вот. и я увидела эти щетки, думаю, ура, моя щетка как хорошо, но купив эту щетку, я не смогла в итоге чистить ее зубы, она, такое было ощущение, как будто я чищу зубы наждачкой, то есть я привыкла достаточно а, мягкому воздействию на десна щеток, и при этом, чтобы хорошо очищали налет зубов. А вот в России я смогла купить только щетку, которая мне подошла за 500 рублей, вот, теперь я а, ушла свои ошибки, и вот я с собой беру щетки. Я беру с собой пластырь на травах, это как первая помощь, он полетит со мной в рюкзаке, как аптечка. Вот мама попросила у меня кокосовых сливок для том-яма, так как у меня лимит веса небольшой, всего 20 килограмм, я беру не жидкость, я беру сухие. Когда есть больше, я беру, конечно, жидкие сливки. Вот я с собой беру мылку в мочалке, мне очень нравится это мыло. Она очень клевая, она натуральная, после нее очень приятно пахнет кожа. И мочалочка очень здорово, как скраб это все убирает. Вот Я с собой беру на всякий случай клетчатку, потому что при смене питания у меня иногда а, а, начинаются проблемы с пищеварением, поэтому я предпочитаю брать с собой немножко клетчатки на всякий случай. А, также вот я беру как аптечка с собой в самолет, я возьму маленький тестер черного бальзама. И жидкий бальзам с агарву. То есть, если там вдруг а, кто-то ударится, упадет в дороге и так далее, это вот, вот черный бальзам. И более мягкий, это для дочки или для себя, как ароматерапия. Это на основе агарвуда маленький жёлтый, а, жидкий бальзамчик. А, также с собой беру средства от комаров. <laughs> это святое. А, я с собой беру для дочки шифлеру на всякий случай, если она простуется, начнет кашлять. А, для себя я беру... Цезальпинию, потому что во время критических дней у меня иногда начинает болеть голова. И когда вот у меня на гормональном фоне начинает болеть голова, мне помогает только цизальпиния. Вот. Ну, наверное, на всякий случай за пару дней до цикла начну пить, чтобы продуктивно провести время. Я с собой беру зубную пасту в небольшом объеме, чтобы она не занимала много места. Но вот этого флакончика, его хватает в целом больше, чем на месяц мне. То есть у него очень маленький расход. Вот я уже привыкла к этой пасте, и <з are you smug> другими я уже чистить просто не хочу. А, беру с собой новый DD-крем, мне он очень понравился. Правда, я а, взяла сейчас для себя чуть потемнее, 23 тонн, 21 для меня слишком светлый. Но сейчас тоже, наверное, выложу в продажу, чтобы было 2 тона. Если успею, сделаю фоточку, если нет, то уже буду из дома делать. Вот, я беру с собой магний. А, давно я его не пила. Сделала перерыв, я думаю, что надо возвращаться, еще раз пропью. А, беру с собой ансоциалитный крем. Я сейчас активно худею, и я хочу попробовать этот крем, посмотреть, как он подтягивает все. Хотя в целом процесс проходит довольно плавно, но интересно затестировать новинку нашего магазина. Здесь я не успела это сделать, поэтому беру с собой. Еще перед отъездом успею сделать распаковочку этого товара, чтобы показать, что у него внутри. Вот Я беру с собой солнцезащитный крем. Потому что я лечу в Новороссийск. В Новороссийске у нас очень такое активное солнце. Вот. И я уже привыкла к тайским солнцезащитным кремикам. Поэтому беру его с собой. А, на подарки я взяла а, мыло в форме манго. Также вот на подарки я уже отправила посылку, чтобы не вести с собой маленькие такие бальзамчики разных видов. А, также вот я беру нюхательную смесь травяную. Это на тот случай, если я простужусь. Также с собой беру фаталайджон, он уже упакован. Тоже на всякий случай. средства от пищевых отравлений. Натуральное, травяное. средства для заживления ран. Дезодорант натуральный. С вытяжкой из красных водорослей. Крем очень удобный тоже. Мне что-то вот стики мне не очень идут. Мне не очень нравится им пользоваться. От каменных дезодорантов у меня идет раздражение, непереносимость. Почему-то это бывает у маленького процента у людей. Но вот я вошла в этот процент. А, Причем вот в этот дезодорант также входу, входят а, квасцы, но при этом там есть другие а, ингредиенты, которые смягчают эффект, и в итоге у меня нет раздражения. Вот, также я беру на всякий случай настойку Пусейма. А, беру с собой крем от всяких кожных высыпаний, тоже хочу протестировать, его прям так здесь раскручивают, рекламируют, там некоторые называют его вообще король кожи но ну, возьмем попробуем а, морской коллаген а, также вот мыло у меня уже упаковано а, в комплект Ну это уход за кожей а, тоже на, сла... на случай простуды я беру с собой амлу а, сушеные плоды потому что знаю что в россии точно я это нигде достать не смогу еще забыла надо будет завтра съездить а, на склад взять перед отлетом еще ам... матума потому что матум тоже очень хорошо идет вместе с мной также вот я взяла лук-тайбай, средство для восстановления печени. Я вообще не люблю спиртное, но при смене пищи у меня может, могут начаться проблемы с печенью, поэтому я решила предусмотрительно взять себе заранее капсулы, чтобы если вдруг моя печень начнет бунтовать на смену питания, я ее успокоила. Вот. Ну, скаточка, это уход для лица. И губная помада. Вот ее я планирую а, пользоваться во время полета себе и дочке. У меня я обычно пользуюсь травиной от Каокеотиляпу. Но у нее слишком такой а, выраженный ядреный вкус. И моя дочка, я боюсь, что забунтует потенциал. Для нее я взяла а, бальзам для губ на основе, а, мас... на основе масла черного риса. Вот. вот так вот выглядит мой заказ со склада, который я взяла специально перед вылетом в Россию. Постараюсь еще, надеюсь, что, что успею еще сделать распаковочку. вот. Так что легко мне дороги. Всех обнимаю. До встречи в следующем видео.